Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Большое спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам проводить очередные исследования в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Вы когда-нибудь задумывались, что именно может заставить вас влюбиться в кого-то с первого взгляда? Возможно, вы считали себя более разумным человеком, когда дело касалось любви. Но теперь, когда у вас появился новый партнер, вы стали принимать импульсивные решения и вести себя несколько иначе. Ну, не все любят одинаково. Скорее всего, с этим партнером вы испытываете другой тип любви. Другой тип любви? Ну, конечно. По мнению американского психолога Роберта Стернберга, существует семь важных типов любви. Его треугольная теория любви включает три важных компонента – страсть, эмоциональная близость и обязательства. Согласно Стернбергу, близость состоит из чувства близости, связанности и привязанности в любовных отношениях. Страсть относится к влечению, которое приводит к романтике, физическому влечению и связанным с ними явлением в любовных отношениях. Обязательство в краткосрочной перспективе – это решение о том, что человек любит определенного другого, а в долгосрочной перспективе – это обязательство человека поддерживать эту любовь. Все эти семь типов любви вращаются вокруг того, насколько сильны эмоциональная близость, страсть и приверженность в ваших отношениях. На треугольной диаграмме Сторнберга семь типов любви расположены в разных областях треугольника. Вы можете объединить эти типы любви, которыми вы обладаете, на треугольнике и связать их с их расположением на диаграмме. Чем больше ваш треугольник, тем больше у вас любви друг к другу, которая будет длиться вечно. Хотя существует семь типов любви Штернберга, только один из них может длиться всю жизнь. У этой любви самый большой треугольник на диаграмме. Так каким же образом вы любите своего партнера? Вот семь типов любви, которые помогут вам это выяснить. Номер один – увлечение. Ах, новый роман, мило. Но почему вы испытываете такие сильные чувства к этому человеку, о котором вы мало что знаете? При увлечении пары могут не знать, почему они остаются вместе. Они могут не иметь схожих интересов или быть несовместимыми, но это не важно. Чем больше вы узнаете друг друга и будете расти в своих отношениях, тем больше вероятность того, что ваша любовь перерастет в нечто более глубокое. Второе – симпатия или дружеская любовь. Вам обоим очень хорошо друг с другом или вы чувствуете, что можете быть самим собой рядом с ним? При таком типе вы оба понимаете друг друга и можете свободно быть теми, кто вы есть на самом деле. Вам комфортно вместе и у вас крепкая дружба, растущая вместе с вашей любовью. Но страсть и обязательства вместе с вашей эмоциональной близостью могут привести к тому, что вы станете гораздо больше, чем просто любящая дружба. Номер три. Пустая любовь. Когда кто-то испытывает пустую любовь, он просто сосредоточен на обязательствах, в то время как страсть и эмоциональная близость отходят на второй план. Такой тип отношений обычно возникает, когда страстные и интенсивные отношения с предыдущим партнером закончились. Вы ищете более преданные отношения и, возможно, не ставите страстную близость на первое место в своем списке, когда речь заходит о поиске нового партнера. Независимо от этого, такая любовь может развиваться и перерасти в страсть и эмоциональную близость со временем и готовностью открыться друг к другу. Номер четыре. Романтическая любовь. О, романтика витает в воздухе. Когда у вас романтический тип любви, поначалу вы можете не иметь столько обязательств, поскольку эта любовь в основном наполнена страстью и желанием друг друга. Этот тип любви очень интимный и может даже стать интрижкой. Но если вы сочетаете этот тип любви с другими, это может привести к чему-то большему, чем просто страсть. Пятое – компанейская любовь. Является ли он вашим эмоциональным двойником? Разделяете ли вы одну и ту же эмоциональную частоту? Любовь-компаньонка – это любовь, в основе которой лежит эмоциональная близость. Эта любовь не страстная и может быть платонической. Она построена на сильном доверии и отношениях, но это больше, чем просто дружба. Благодаря обязательствам и преданности, присутствующим в этой любви, страсть больше не полагается и не нужна. Компанейская любовь проявляется в близкой дружбе, семье или долгосрочном браке, где страсть уже не присутствует. Номер 6. Фатумная любовь. Это любовь с первого взгляда. В фатумной любви нет близости, но она наполнена страстью и частью обязательств. Ухаживание или брак по расчету часто содержат в себе фатумную любовь. Но если двое не позволяют себе узнать друг друга на более личном уровне, их любовь может просто остаться в таком виде, вместо того, чтобы перерасти в нечто более интимное. И номер семь – консуматная любовь. Вот вы и достигли этого – высшая форма любви, которая, как говорят, длится всю жизнь. По словам Сторнберга, к такой любви стремится каждая пара. Пары, испытавшие этот вид любви, не могут представить себя с кем-то другим. Они наиболее счастливы со своим партнером в течение длительного времени и могут продолжать заниматься прекрасным сексом в течение 15 и более лет своих отношений. Любые трудности, с которыми они сталкиваются, они преодолевают, и в конечном итоге им нравится проводить время в комфортном присутствии друг друга. Но Стернберг предупреждает, без выражения даже самая большая любовь может умереть. Быть открытым и честным в своих чувствах друг с другом – это очень важно для поддержания совершенной любви. Если вы этого не делаете, ваша любовь может не исчезнуть, а перейти в один из предыдущих типов, перечисленных ранее, например, в компанейскую любовь. Консумативная любовь – это тот тип, к которому стремится каждый, и это то, за что стоит держаться. Эта любовь сочетает в себе все типы любви, представленные в треугольной теории любви Сторнберга. Так что та недостижимая любовь, о которой вы фантазируете в классических романтических фильмах, может оказаться не такой уж недостижимой. С некоторой страстью, преданностью и готовностью открыться в своих чувствах и в том, кто вы есть, ваши отношения могут перерасти в те, которые вы видите в романтических романах. Знаете ли вы обо всех этих разновидностях? Будете ли вы теперь использовать треугольник? Сообщите нам о своих мыслях в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто заблудился в лабиринтах любви. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео.